Добрый день! Я рада приветствовать вас на своем видеоканале. Те, кто заходил на мой сайт, уже знают, что ко мне можно обратиться за услугой бухгалтерского сопровождения организации и а также за услугой по обучению ведению учета в бухгалтерской программе 1С Бухгалтерия или же за помощью по ведению учета в вашей информационной базе. На этом уроке я хотела рассказать как проходить регистрацию на портале Фонда социального страхования. Чтобы начать процедуру регистрации, вам необходимо в браузере, в любом браузере набрать адрес, вот смотрите, у меня наверху он, fz ру. Зарегистрироваться можно по кнопочке регистрация в верхнем левом углу. Регистрация стандартная, обычная. Вносите логин, имя пользователя, почту, пароль. И вам на почту придет письмо о том, что вы успешно зарегистрированы. В этом письме будет ссылка, по которой нужно подтвердить свою регистрацию. После того, как вы подтвердили регистрацию, вы уже заходите на этот сайт и вводите свое имя пользователя, то есть свой логин и свой пароль. Я эту регистрацию уже прошла и просто захожу в личный кабинет по кнопочке вход. Личный кабинет выглядит вот таким вот образом. Здесь, что, куда нужно зайти? Здесь нужно зайти тоже, опять же, в левом верхнем углу на кнопочку профиль. Здесь видите свой профиль, и здесь видите, э, кнопка есть «Организации». Э, посмотрите, я уже добавила одну из организаций. Э, чем удобен этот портал? Э, если вы ведете несколько компаний, или если у вас бухгалтерская компания, которая за, занимается сопровождением э, в одном личном кабинете, который вы регистрируете просто на себя, можно добавить до 100 компаний, которые вы сопровождаете. И давайте все по порядку. Добавить новую компанию. Вот одна компания уже есть. И я добавляю новую компанию. Здесь вид организации. Необходимо, ну вот у меня сторонняя организация, обычная коммерческая организация, если у вас там не, необычная коммерческая организация, то смотрите по этому списку, что вам подходит. Если ничего не подходит, значит просто пишите «сторонняя организация», как у меня. Э, наименование организации. Я нажимала паузу, немножко подзаполнила, чтобы вас не утомлять э, этим заполнением. Обязательно вносим регистрационный номер страхователя. И необходимо выбрать э, отделение фонда социального страхования. Ну, у нас это Москва, филиал номер 16. Вот ищем Московская, это Московская область. Ну тут... Так, ну вот тут получается, сейчас я вам скажу, что я в первой. Ну вот тут у них как-то так идет. Московская область. А, Московская. Очень мелко просто. Московская. И я нахожу филиал и вот я его не нахожу, кстати, свой филиал, филиал номер 16. Очень странно. Так, вот предыдущую компанию я зарегистрировала, у меня был филиал номер 29, я его нашла спокойно. А вот филиал номер 16 я почему-то не могу найти. Ладно, я посмотрю на сайте по филиалу номер 16. Может быть, они с кем-то объединились. Я сейчас пока просто выберу какой-то филиал. Да, вот видите, 11 есть, 14, 17, 18. 16 нет. Вот вопрос. Ладно, я поищу. Потом пока выберу филиал 14, поищу на сайте филиала номер 16. Сохранить. После того, как вы сохранили, ну, сюда можно зайти и редактировать. Если что-то, вот я когда все-таки узнаю насчет номера филиала, я здесь исправлю. Я здесь отредактирую. Пока сохраняю. После того, как добавлена организация, необходимо нажать на кнопку заявления страхователя». Я вот сейчас первая организация. Заявление страхователя. Распечатать это заявление, отвести в вашу организацию, которую вы обслуживаете, подписать у руководителя, здесь, естественно, расшифровку, вы ставите фамилию руководителя, подписать руководителя, поставить синюю печать. И есть только два варианта, как его отправить в фонд социального страхования. Или же вы едете в этот филиал, и его везете сами, или же вы отправляете это заявление почтой. Но ни в коем случае не в электронном виде. Только оригинал к ним должен поступить. После того, как к ним поступит оригинал заявления, в течение двух-трех дней они обещают его обработать, и вам на почту, на которую вы регистрировали вот этот вот аккаунт, придет письмо, что ваше заявление зарегистрировано, и вы получите расширенные права доступа к этой организации. И в меню здесь, во-первых, вам, во вам придет на почту письмо о том, что ваше заявление зарегистрировано, во-вторых, здесь должна появиться новая кнопочка страхователей. Я, когда все это... Процедуру закончу, я еще один маленький видеоурок сниму и покажу, как это выглядит после регистрации заявления. И, как у них заявлено, вам будут предоставлены расширенные права. Что подразумевается под расширенными правами, я вот здесь все уже перечитала, часто задаваемые вопросы так и непонятно. Но я предполагаю, что будут предоставлены все сведения по вашей организации. То есть все начисления и все выплаты, которые производились. То есть таким образом вы сможете свериться. Почему меня заинтересовала эта тема? У меня по одной организации, мы платим своевременно взносы, но нам периодически в банк приходят инкассовые поручения и с нас списывают недоимку. И у меня такое подозрение что передо мной работал бухгалтер, к сожалению, очень часто сталкиваюсь с недобросовестными бухгалтерами, которые не, которые не проходило подтверждение основного вида деятельности. И я так подозреваю, что в нашей компании был назначен какой-то максимальный тариф, и они по этому тарифу с нас списывают деньги. Я об этом не знаю. Мне никто не передавал такие данные. Вот поэтому я решила здесь зарегистрироваться и посмотреть, что они нам там начисляют. Так что поэтому, пожалуйста, ежегодно проходите подтверждение основного вида деятельности ФСС. Это можно сделать тремя способами. Первый способ. Вы печатаете заявление и справку о подтверждении отправляете почтой. Второй способ. Вы это все печатаете, везете в ваш фонд социального страхования. И третий способ. Через портал госуслуг. Я, перв, я пользуюсь первыми двумя способами. Третьим способом я еще не пользовалась, но хочу в следующем году попробовать. Заявление можно скачать на моем сайте. Ссылка на сайт также будет в описании видео урока. Заходите на сайт. И здесь в правой колоночке будет рубрика «Бланки». Заходите в эту рубрику «Бланки», и вы увидите здесь различные бланки, которые можно скачать. Этот сайт я периодически пополняю свежим материалом, поэтому здесь с каждым разом будет все больше и больше различных бланков. Вот оно, заявление о подтверждении основного вида деятельности. Это делается до 15 апреля, так что осталось совсем немного. И справка подтверждения основного вида деятельности. Заходите сюда. Вот образец справочки. Здесь внизу ссылочка на скачивание. Нажимаете по этой ссылочке, справочка у вас скачивается. Единственное, что все файлы, которые на моем сайте, они находятся в zip-архиве. Потом распаковываете и пользуетесь этой справочкой. Заполняете ее по своей организации и везете в фонд социального страхования. Помимо этой справочки, также вам необходимо будет скачать еще заявление, которое здесь тоже находится. Вот оно заявление. Вот, внешне оно выглядит таким образом, для тех, кто не знает и никогда этого не делал. И здесь внизу ссылочка также на скачивание этого заявления. Я надеюсь, что информация для вас была интересной и полезной. Заходите на мой сайт, подписывайтесь на мой видеоканал, и вы будете постоянно узнавать что-то новое из области ведения бухгалтерского и налогового учета. Всего вам доброго!